Дорогие, приветствую вас в вашей медитации. Это еще один вариант медитации наполнения энергии Земли. Я всегда буду стараться напоминать вам, что одно из важных частей медитации Готовка места к медитации. Это должно быть безопасное место, где вас никто не потревожит некоторое время. Эта медитация для наполнения энергии Земли можно делать стоя, сидя или лежа, если вы устали. Также можно делать на природе непосредственно, когда стопы стоят на земле. Если вы уже готовы, можно сделать спокойный вдох и выдох, и отпустить все тревоги, заботы, и больше ни о чем не беспокоиться. Ваши стопы плотно стоят на поверхности. Если вы лежите, ноги согнуты в коленях. Поза желательно открытая. Вы дышите спокойно и ровно. Постарайтесь сейчас расслабиться. Все звуки, которые вы смогли отключить, вы отключили или сейчас отключаете, кроме моего голоса в этой медитации. Все остальные звуки, которые будут приходить, будут только усиливать и углублять ваше погружение в расширенное сознание, в расслаблении ума и в медитацию. Принимайте сейчас ваше состояние таким, какое оно есть. Если в теле вы наблюдаете расслабление, отдых, поблагодарите себя за это состояние. Если в теле остаются места, которые немного или много напряжены, дискомфортные или даже болевые, просто замечайте и принимайте это место, это часть тела, этот орган. Эта мысль, которая может быть тревожит вас, просто говорить, я принимаю тебя, ты свободна. Если много мыслей, или одна какая-то мысль, просто наблюдайте за ней, сделайте из нее такую картину, может быть картину 3D. И вы стоите в стороне, а мысли продолжает работать, загружать какие-то действия, мысли формы, а вы в стороне стоите и оставляете свое внимание только на дыхание, вдох, следует за выдохом, а выдох за вдохом вы можете сейчас остановить ваше внимание на месте, где вы вдыхаете воздух под носом, над верхней губой. Когда вы выдыхаете, легкое, теплое дыхание касается этого места. А когда вы вдыхаете, прохладный воздух поступает в ваши ноздри. И наполняет ваши легкие кислород и вы оставляете ваше внимание на этом месте между носом и верхней губой где проходит воздух вдох следует за выдох а выдох следует за Вы наполняете свое тело теплом и любовью из вашего сердца. Тело тяжелеет, как будто растаивает. Вместе с тяжестью приходит облегчение и невесомость. Ваши ступы плотно стоят на поверхности. И каждая клеточка, каждая точка вашей стопы все больше и больше соединяется с той поверхностью, на которой она сейчас находится. Все больше и больше земля притягивает. Вас через стопы к себе, и даже если вы захотите сейчас пошевелить ваши стопы, вам будет это очень трудно и почти невозможно сделать, ваши стопы тяжелые и крепко-крепко притянуты к поверхности. И вы сейчас представляете, что от ваших стоп прямо в землю идут маленькие-маленькие как бы электрические разряды вашей энергии. Вы Напоминаете Земле, что вы есть. И что вам нужна какая-то помощь, поддержка. Очищение от, может быть, вредных веществ, которые пришли в вашу жизнь. В виде событий, людей, неприятностей. Очищение вашей памяти, психики. От всего того, что уже не нужно. Очищение вашего здоровья от токсинов, вредных веществ и наполнение новыми свежим, жизненными, плодородными, женственными, наполненными, богатыми силами. И сейчас вы представляете себя, не отрывая ваших стоп, спокойно расслабив свои глазки, опустив челюсть и продолжая внимание оставлять на дыхании вашего носа, на точке между носом и верхней губкой. Представляете себя такого большого, может быть, как великана, и видите себя со стороны, как вы идете по земле, по земному шару. И земля такая маленькая, а вы большой, и она крутится, и вы идете по ней. И вы видите со стороны, как глубоко-глубоко от ваших стоп идут разряды глубоко-глубоко в землю, И эти разряды как бы постоянные, как будто бы вы создаете своими стопами молнии, длинные молнии, они начинают быть похожими на корни, эти корни при этом свободные, Потому что вы передвигаетесь. Именно поэтому, поскольку они должны быть в движении, эти корни, они как разряды молнии, постоянно соединяясь с землей. И постепенно, очень медленно они вырастают все длиннее и становится все глубже и глубже. И они начинают доставать до самого центра Земли. И здесь, соприкасаясь с самим ядром Земли, ваши корни того цвета, который они были, у кого-то они голубые, светлые или серебристые, наполняются энергией Земли розово-оранжево-красный и разряды поступают теперь ваши корни и вы видите со стороны как идет взаимодействие ваша энергия через стопы спускается в недра земли очищается трансформируется и наполняется самыми богатыми и плодородными силами, какие только вам нужны для исполнения ваших самых заветных желаний, планов и целей. Земля из самых своих глубин, из самого своего ядра. Дает вам энергию в виде импульсов. В виде молнии, которые по вашим корням поступает в ваши стопы. И этой энергии становится все больше и больше. И вот вы уже видите, как она сплошной, теплой рекой поднимается медленно по вашим ногам. А вы продолжаете идти и питать свои корни. Идти и мечтать. А тем временем энергии через ваши стопы, голени, коленки, бедра, таз. Живот поднимается в область вашей грудной клетки и наполняет. Там начинает копиться, уплотняться и становится плотной и вязкой. Этот процесс спокойный, уверенный и ровный. Пока вы продолжаете свой путь по земле, по земному шару, вы идете и он вращается, вы можете видеть свое исполнение самых советных желаний и планов, как все происходит своим чередом и у вас на все хватает сил и энергии. Постепенно вы замедляетесь, и пространство вашей грудной клетки заполнено уже очень-очень плотно. Вы замедляетесь и возвращаетесь тело оставаясь в покое плотно держа поверхность своих стоп на поверхности и ощущаете большое распирание в области грудной клетки большое наполнение и видите как там пелькается искрица, золотиться разными цветами. Энергия, как будто бы у вас в области грудной клетки шар. И там внутри разряды сил разноцветной. Как будто бы внутри у вас само ядро Матушки Земли. И много-много энергии. И вы мысленно подносите руки к груди, обнимаете себя тихонечко. И укачиваете, как бы убаюкиваете в знак благодарности. Вот эту всю энергию, которую вы получили, обновили и наполнили самыми нужными вам самыми богатыми, самыми мудрыми и самыми жизненными силами, укачивайте это ваш внутренний энергетический шар, и теперь вы можете пользоваться этой энергией, когда вам нужно, очень спокойно ослабляя, смягчая стенки этого шара и позволяя энергии поступать во все ваше тело и выходить за пределы вашего тела и направлять эту энергию на исполнение ваших планов через ваши движения, через мысли или точечно вы можете направлять энергию прямо туда, куда нужно. Вы можете представлять, что в нужный момент, когда вы хотите, чтобы случилось что-то важное для вас, благостное, созидательное, вы направляете из области солнечного сплетения, расслабляете этот шар и отпускаете часть энергии, и направляете туда, куда вам нужно. И происходит то, что вам хочется. Вы делаете это спокойно, в таком медитативном состоянии, уверены в том, что это обязательно исполнится. И в любой момент вы можете соединиться своими стопами землей, дать ей сигнал своей энергии, своими разрядами, удлинить свои корни, соединиться и снова напитаться и напитать свое внутреннее сердечное чакру, свою внутреннюю землю и также использовать эту энергию на воплощение своих прекрасных желаний, на свое исцеление души и тела, на оздоровление своего тела, на свои таланты, обучение. На исполнение своих планов, на все, что вам хочется, себе во благо и всем окружающим. Сейчас вы спокойно наслаждаетесь и наблюдаете, как эта энергия мирно разливается из области вашей груди, по всему вашему телу, Наполняя такой благостной, благостной силы вас, вам становится хорошо и спокойно. И вы можете оставаться в этом состоянии и спокойно уйти в сон. А можете сделать три глубоких вдоха, последовательно с выдохом. свое тело и отправиться делать то что вы до этого чем занимались теперь у вас есть больше сил и энергии чтобы все исполнить и вам в сотни раз будет легче сейчас исполнять все ваши дела Записала эту медитацию для вас с любовью. Юлия Сагайтис